Так, ну что, всем привет, на связи Евгений Карташов Пишу вам урок в рамках курса по бот-хелпу По созданию чат-ботов рам... ну, на платформе бот-хелп Вышло очень интересное обновление, я про него говорил в прошлом видео Если вы не смотрели, у нас есть целый плейлист по созданию ботов Если, вам... Если вы хотите научиться зарабатывать на ботах Либо у вас есть бизнес и вам нужно внедрить чат-ботов Можете посмотреть этот плейлист Здесь все уроки абсолютно бесплатные, и вам их будет достаточно, чтобы вы за сегодня разобрались в этой теме и смогли настроить бота. Да, для достаточно, ну, для почти для любых задач, потому что вся логика там внутри объяснена в этих роликах. И также есть еще ссылка, также она будет в описании под этим видео. Бесплатный курс по созданию чат-ботов на платформе BotHelp Help. Здесь для вас есть специальный промокод. Если вы регистрируетесь по вот этой ссылке, а вы получаете 21 день пользования платформы бесплатно, использования платформы. Вам этого будет достаточно, чтобы вы смогли пройти полностью обучение, все настроить, и уже когда у вас будет работать, вы, соответственно, платите тариф. А также здесь есть две кнопочки для входа в обучающих бот. То есть я по понятной причине для того, чтобы продемонстрировать, как работает бот, я настроил обучающего бота, который будет вам выдавать обучающие материалы. Это первый момент, а второй момент, то, что в боте уже более там, 30 дополнительных писем с ответами на вопросы на уровне, а как мне прикрепить бота на свою страничку, как прикрепить на другую страничку. В общем, пользователи задавали вопросы, я решил их все скомпоновать, и вот там идет рассылка по ботам. Поэтому регистрируйтесь в бот, регистрируйтесь на бота, регистрируйтесь на платформе. Поехали к этому уроку. Два больших обновления, да. Первое. А, это рабочая версия дизайна, потому что в прошлой версии, когда мы ее пробовали, тыкали, пытались с ней что-то сделать, она отваливалась, да, какие-то функции не работали Сейчас, насколько я посмотрел, уже все работает, и они действительно хорошо поработали, потому что учли в том числе те рекомендации, которые я в том числе давал Потому что мне было безумно неудобно работать с вот этой панелью А Момент какой? Возможно, когда вы будете смотреть это видео, вы старого дизайна уже не увидите Но если вы находитесь на нем, то... Так, сейчас я себя скрою на секундочку то вот там, где я был, да есть кнопочка «Перейти в новый дизайн». Вы на нее нажимаете, и вас перебрасывают на новый дизайн. Он стал более такой юзер-френдли. Да? То есть здесь появился быстрый старт, который вводит новичков, которые не разбираются в платформе, в том, как ее использовать. В принципе, так и называется. «Быстрый, ша... быстрый старт. Первые шаги. Посмотрите нашу базу знаний. Перейдите в базу. Ознакомьтесь с платформой». Да? То есть, ну в принципе, можете посмотреть то, что описано здесь. Можете посмотреть мой бесплатный курс. На ваше усмотрение. Выбирайте тот источник, который вам приятно просто потреблять. Подключаете каналы, да, то есть, где вы хотите, чтобы у вас работали боты? В Телеграме, ВКонтакте, в Facebook либо вайбере Создавайте цепочку. Да, что может быть цепочкой? Это многошаговые боты, которые будут сегментировать аудиторию. Там кто-то выбрал. То есть вы проводите анкетирование, например, какой у вас уровень дохода? Человек говорит, там от 10 до 20 тысяч рублей. И у вас тогда бот, в зависимости от шагов, будет отвечать: что о, как здорово! Вы так много зарабатываете или наоборот, о, вы так мало зарабатываете, вам нужно купить наш курс. Ну, как простой пример. Они же идут создать лендинг, да, создать лендинг, нажимаете на него, здесь у нас лендинги для ВКонтакта, лендинги э, мини-странички И набор подписчиков, да, то есть здесь все, все предельно просто Максимально юзер-френдли, все достаточно удобно, мне лично очень нравится И еще одна достаточно интересная новость, это то, что Мало того, что обновился интерфейс, добавили возможность приема а, оплат с помощью робокассы Мне это обновление очень нравится Поясню почему Я использую робокассу как основной платежный шлюз в рамках своих бизнес-проектов а, Подключен к другим платформам, то есть не к бот а к другим платформам а чему я рад? Во-первых, меня часто пользователи спрашивали, ну то есть кто использует платформу А Можно ли подключить что-то кроме Яндекс Денег там и либо Яндекс Кассы? И альтернативы раньше не было. Проблема Яндекс там или либо Яндекс Денег то, что там платежные операции до 15 тысяч, потом верификации, короче там куча разного геморроя, который многим людям просто не нужен. Преимущество робокассы, если вы ИП, да, ну либо у вас какая-то форма юридическая, то что вы можете Принимать оплаты не только Яндекс деньгами, а более 40 способами То есть там карты любых банков абсолютно То есть неважно, где бы человек находился, он сможет оплатить со своего банка Это электронные платежи любые, Яндекс, WebMoney и прочее а Плюс а, а, фишка еще Рубокасы в том, что у нее есть тариф, который подразумевает выдачу чеков То есть он так и называется м, Рубочеки Там по-моему тариф плюс, не помню какой не, Ну не сильно важно, в тариф потом посмотрите а суть заключается в том, что они берут на себя все операции, связанные с выдачей чеков клиентов И вам не нужно платить отдельно за кассу У вас просто чуть-чуть больше процент идет за использование платформы за каждую операцию Но зато все ваши пользователи получают чеки И вам для налоговой не нужно никаких чеков никому ничего отдавать Очень удобно, я настоятельно рекомендую, если вы еще не используете робокассу К ней присмотреться Но я, по крайней мере, ее использую, она мне полностью устраивает Процесс а добавление настройки рубакасы я оставлю без комментариев потому что здесь достаточно широкая статья да то есть такая объемная если для вас ну если у вас будут проблемы с настройкой рубокасы либо пишите на саму платформу либо пишите в рубакасу либо наймите технического специалиста который все это дело настроит это все максимально просто делается единственное что точно вам стоит знать а здесь вот момент по поводу рубакасы Здесь сказано, что для того, чтобы вам принимать оплату через рубокассы, вам нужно в пункте «Система платежей» выбрать рубокассу. И вот сейчас как раз-таки я вам покажу этот момент. То есть как это настраивается. Вам нужно зайти в «Автоматизация», «Прием платежей», сделать новую платежку. И вот здесь, внимание, на старой версии, на старом дизайне у вас рубокассы нету. Я сначала подумал, что это какой-то клюк, и, возможно, это бета-версия. Она не распространяется на всех пользователей. Но потом оказалось, что если вы переходите на новую версию, Открываете автоматизацию, делаете прием платежей, создаете новый платеж, то здесь появляется рубакаса, и вы теперь можете ее настроить. Да, то есть э, нам намекают, что старая версия мы пользоваться не сможем, потому что часть функций на ней просто работать не будет. Поэтому если для вас, э, короче, переходите на новую версию, да, и вот точка все. Будет новая версия для всех. Что мне теперь здесь нравится? Во-первых, если мы открываем диалоги. Мы видим количество сообщений, которые получил от нас пользователь. Да, и мы, соответственно, можем это все дело просмотреть. То есть, чтобы пользователь получил такое-то количество писем. На старой версии этого не было. Да? То есть, мы могли открывать просто диалоги, и мы не видели, что вообще там происходило, и когда человек получал сообщение. Да, то есть мы, соответственно, можем вот попрыгать со старой на новую версию и посмотреть эти функции. Потом, что мне также понравилось, то что теперь, когда мы открываем подписчиков, извините, да, если вы видите свои профили. Вот здесь вот, да? Если бы вы не хотели, чтобы я вас показывал Короче, извините и вот все, пусть так будет не, не хочу замазывать, это просто геморройная история То есть здесь мы не видели ссылок и не видели платформу, откуда подписался человек На новом дизайне мы это сразу видим Что сразу же канал подписчика у нас получается боты Я сейчас не буду открывать переписку с людьми, там тоже есть определенные Добавление, В общем, это очень удобно И также мы можем сразу же быстро отсортировать пользователей По контактам, по которым, по которым они подписывались Давайте вот я вот как, вот этот открою Здесь, соответственно, никакой информации нету, И здесь мы сразу же видим вверху, да, что были ли обращения от пользователя Когда был последний контакт, когда он подписался Сразу же вверху кнопочка «Отписать», да, что достаточно удобно Более удобные метки Я очень надеюсь, что с обновлением можно будет Удалять метки, которые нам не нужны, потому что ну, если у вас несколько проектов, либо вы как предприниматель тестируете разные бизнес-проекты, вы сохраняете информацию, то у вас через время появляется какое-то бесконечное количество вот этих меток, и они явно нам не нужны. По рассылкам все то же самое. А, удобные функции быстрого копирования. То есть ну, я, честно, обновлением доволен. да, То есть оно не, оно не сильно поменялось с нового на старый дизайн. Но в целом это достаточно удобно. Да, то есть мы можем все это дело быстро посмотреть, черновики, запланированные сообщения и прочее. А по ботам, а с ботами все чудесно. То есть, что мне конкретно нравится в ботах? То, что мы можем их быстро активировать. То есть у нас для того, чтобы активировать бота в старой версии, нам необходимо было зайти в самого бота и нажимать на кнопочку в настройках, сейчас не сюда В редактировать, потом нажимать активировать То есть сделать практически 4 лишних клика Здесь мы нажимаем просто на активировать и он работает А плюс сразу хорошая удобная статистика да То есть по каждому из ботов да, То есть здесь статистики нету вообще Здесь статистика уже сразу есть Что тоже удобно Плюс появилась сортировка да То есть мы можем сразу отсортировать всех ботов а Раньше, когда ну, вы будете просматривать уроки Я вам давал рекомендации давать названия по ботам вот, такие, вот такого рода. То есть я всегда писал заголовки самого бота, чтобы я быстро понимал, откуда этот бот. да то есть Но ну, здесь нет никакой сортировки вообще. Здесь появилась сортировка и по самим ботам, по платформам. Плюс мы можем поменять вид отображения. То есть все становится более компактно. Плюс количество ботов на странице. То есть это очень удобно. Что касается ссылок Давайте дальше посмотрим. ссылки Схема не сильно поменялась. Да, то есть, ну, то есть, как правильно сказать, старая настройка ботов и старые авторасылки, они по интерфейсу похожи. Да, то есть они практически их не изменили. Здесь уже добавили, что мы сразу же видим в авторасых информацию, что сколько людей начали с нами общаться, то есть сколько людей попали на авторосылку, сколько через авторасылку прошли и кто ее прервал. Достаточно тоже удобная, интересная функция. Плюс также сегментат, не сегментация формат отображения. Вот, собственно, это вот, кстати, воронка по ботам. То есть 1188 человек у нас сейчас находится вот на этом курсе, который проходит. Поэтому, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Далее, что здесь есть еще интересного? А, ну и, кстати, вопросы по поводу писем. Вот тут большое количество писем с ответами на вопросы по пользователям. да. То есть, если вам нужны расширенные комментарии, Обязательно подпишитесь, регистрируйтесь на платформе, заходите в бота, и вы потом получите все ответы на все вопросы, часто встречаемые от пользователей, которые мне спрашивали, Жень, как сделать вот это, либо вот это. Далее, что мы еще можем с вами посмотреть? Инструменты роста. Ну, здесь все, в принципе, просто. Инструменты роста это лендинги. Да, лендинги ВКонтакте, либо лендинги а, мини, да, то есть мини-сайтики. Опять же, добавили сегментацию. Фильтры, да, быстрые, сортировка мини-лендингов, сортировка ВКонтакте и отображение вида. Что тоже достаточно удобно. Плюс мы сразу же на этой страничке видим конверсия в более таком сжатом формате, да, то есть, и при этом мы это все дело видим. Можем все это дело посмотреть, копировать ссылку, редактировать, копировать. Ну, стандартные функции, в принципе. Что у нас есть еще? Автоматизация, да, то есть это вот, что должно происходить с человеком после того, как он выполнит какое-то действие Нажмет на кнопку, нажмет на стоп, либо, точнее, напишет стоп, либо нажмет на какие-то кнопки Здесь примерно то же самое, здесь просто более компактный вид всей этой операции появился И, соответственно, что касается приема платежей, да, то есть приема платежей Старый интерфейс не поддерживает робокассу Новый интерфейс Робокасы поддерживают, Я это уже показал в самом начале. И мы можем на нее перейти. Плюс, что касается аналитики. Открываем аналитику. Здесь аналитика, честно сказать, ужасная. То есть да, ей можно пользоваться, но она максимально неудобная. Здесь аналитика выглядит примерно так же. А, ну они в принципе ничего не поменяли. Так. Да, аналитика у нас пока осталась старая. А еще момент был, у меня часто спрашивают, понимает ли Help UTM-метки. Да, он их понимает. Если люди приходят к вам в Help по UTM-меткам, то все UTM-метки у вас сохраняются, и вы можете их, соответственно, потом посмотреть, отсортировать, и дальше в конечном итоге их скачать. То есть вы выделяете все метки, нажимаете на скачать, и получаете экспортированный файл вам на компьютер. Так, и еще моменты. сейчас отвечу на вопрос Спрашивали, можно ли скачать подписчиков Давайте сейчас я вот возьму Да, вы можете скачать подписчиков Вы выбираете подписчики, в которых вам нужны Был вопрос, можно ли скачать подписчиков из ботхелпа и загрузить куда-то еще Либо наоборот, загрузить подписчиков с другого сервиса в ботхелп Да, можно сделать, вот функция называется Импортировать пользователей и экспортировать Нажимаем, соответственно, на импортировать Экспортировать, то есть сохранить только IT, либо сохранить все поля. Нажимаем «Сохранить», появляется файл. Вот мы, собственно, скачали на компьютер файл в Excel формате, где у нас вся информация по подписчикам. И вы теперь можете их загрузить в любой другой сервис. И наоборот, если вы где-то собирали пользователей, вы можете загрузить их на BootHelp, и они будут работать. После чего произвести массовые операции. Например, вы загрузили откуда-то подписчиков, потом нажимаете «Массовые операции», «Установить метки», «Добавить во и прочее Соответственно, если у вас настроены боты Что они срабатывают по условию Что человека добавили во второссылку Либо человеку установили метку То они сразу будут работать Вот в целом, наверное, все, что я хотел рассказать по поводу ботов Все, еще раз спасибо за просмотр Если вам нравятся боты Вы хотите их научиться настраивать Регистрируйтесь по вот этой ссылке Напоминаю, она вам дает 21 день бесплатного использования платформы После чего Или во время чего вы сможете полностью настроить всех ваших ботов и, соответственно, запустите их в работу, после чего вы оплачиваете тариф. И обязательно подписывайтесь на обучающего бота, если вы хотите получать от меня вот все эти уроки, плюс дополнительные ответы на вопросы, на которые я бы не мог бы ответить в рамках платформы. Да, то есть я не могу каждый день выписывать, записывать ролик на 30 секунд с ответом на вопросы, Жень, как нажать туда, либо туда. И вот все эти ответы, они идут рассылкой по боту и во ВКонтакте, и в Telegram, Поэтому подписывайтесь. Все, увидимся с вами тогда в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Все, пока-пока.